Привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск «Играю все подряд» и в меню три мелодии. Мое сердце остановилось. А мы не знали друг друга Симфония соль минор, номер 40, Моцарт. И Wish You Were Here, Pink Floyd. So, so you you Итак... Тональность, ну, Ре-мажор, походу. Значит так. Проигрыш. то же самое ну, классная песня слушайте сразу сходу играется в оригинальной тональности да и у нас шестая ступень си минор отлично мне нравится если вам понравилась эта песня комментарий напишите да, хочу хочу услышать ее в разборе так следующая соль минор симфония моцарт угу. Три, Два 2 бемоля си бемоль и ми бемоль тогда 4 раза Вот и все. Ну да, дальше... Да, да, да. В общем-то, я играл по партии первой скрипки, да? То есть, в принципе, можно адаптировать и вперед. Все хорошо, вот он уменьшается здесь, прекрасно. Так, голосуйте. И, наконец, wish you are here, да? Там, насколько я помню, что-то такое... Раз-дам. И наконец соль. Полностью, да, приходится по слуху, по памяти вспоминать. В общем-то тоже, но думаю, надо тональность менять немножко. Хотя оригинальная лучше, потому что она соответствовала бы, да, оригиналу. Может быть, верху сыграть, не знаю. Да, Ну, это слишком высоко. То есть немножечко не в диапазоне, но в принципе играется. Так, ну голосуйте. Итого, три мелодии на выбор. Выбирайте. Пишите комментарии внизу. Самый частый повторяющийся комментарий за какую-то из мелодий, значит, выберу для разбора. Увидимся в следующих выпусках. Ставьте лайки, баллайки. Подписывайтесь. Пока.